красным можно наблюдать очень долго, но иногда приходится смотреть на очень страшные вещи. Да, я говорю про футбол и про нашу сборную. Чтобы сгладить широковатости отбора на Евро и другие чемпионаты, нам нужны пиво и креветки. Какое пиво ты выберешь сам, а я тебе расскажу сегодня один из рецептов приготовления обычных креветок. Самая большая голодная боль всех тренеров креветочной сборной в том, что порой они понимают, какие креветки лучше, вкуснее и сочнее. В результате делаются не те замены, выбирается не та тактика, и вы, как великий кулинар, на их размере, а размер сказывается на вкусе. Большие креветки, типа тигровых, королевских и тому подобное, я считаю, лучше жарить, а маленькие варить. И сегодня мы будем играть низом. Нам понадобится вот такая вот дырявая кастрюля, глубокая тарелка и кастрюля, собственно, для варки не вода особо ленивые могут использовать какой-нибудь специальный микс универсальный для всех креветок и раков но нам нужен активный отличный дриблинг поэтому лучше использовать для каждого блюда свою рецептуру мелкие креветки сами по себе вкусные Поэтому, я думаю, не стоит изгоряться а, над ними кучей приправ. Лучше я в следующий раз расскажу вам, как очень вкусно приготовить еще и жареные большие креветки. Итак, из специй нам понадобится соль, лаврушка, лимон, один большой целый, собственно, креветки. Не будем заниматься рекламой пива 0,5 светлое, а также черный перец горошек, черный перец молотый, укроп сушеный и кориандр. И для фирменного соуса понадобится всего ничего майонез и соевый соус любой. Вот. Отдельно хочу рассказать про кориандр и укроп. Кориандр достаточно сложно найти в магазинах, поэтому как бы, если не найдете, ничего страшного, но хотя все-таки лучше поискать, ну, желательно. Вот с укропом сложнее. А, укроп, который продается в магазинах, засушенный, используйте как план Б. А, в идеале взять живой укроп веточку, также ветку укропа с соцветием отличный букет кстати почему девушка не говорят. вот и семена укропа э -э, ими можно запастись в очень хорошо идет даже к пельменям вкусно и полезно и не портится теперь про креветки нам нужны не очищенные новичков в магазинах часто пугают цифры на целик 70-90, 80-100. На самом деле все очень просто. Это количество креветок на условный килограмм. То есть чем больше цифра, тем меньше креветка. Нам нужно что-то в районе от 70 до 110. При выборе креветок на развес стоит обращать внимание на головы. Если есть какая-то крапинка, либо голова почерневшая, это не есть хорошо, такие лучше не брать. А вот если голова зеленоватая, синеватая, красноватая, оранжевая, это нормально, это может зависеть от э, вида кревета. Готов? Готовка пошла. Берем нашу дырявую кастрюлю, высыпаем сюда наших отважных креветок. Наша задача избавиться от всей наледи, поэтому мы сейчас их промоем под горячей водой. Я это показывать не буду, ты сам справишься. В общем, лед уйдет, будет готово. Потом э, мы прям эту кастрюлю ставим на большую глубокую тарелку и ставим на солнышко, чтобы вода стекла. Наша задача высушить креветки. Тут важный момент. После разморозки их ни в коем случае нельзя еще раз замораживать животик губой и тому подобное в общем не стоит. В зависимости от солнечной активности креветки будут сохнуть от 15 минут до часа. Ну а пока мы включаем воду на максимум. У меня полкило креветок. Я налил где-то полтора литра воды. Воды много не нужно. Чем концентрирование получится бульон, тем лучше. Но, естественно, креветки должны все быть под водой. В общем, на мои полтора литра я кидаю ложку соли. вот Укроп порезан ну, достаточно некрупно. Это что касается маленьких клеточек. С соцветием. Можно поступить более лояльно. Лизы и нам не нужны, а вот сами соцветия режем пополам. Ну, по... Лаврушка, с ней не перебарщиваем, кидаем одну. И пол чайной ложки нам нужны семена укропа, перцы. Вот так. Вот. И остается еще у нас лимон. Лимон мы режем на половину оставляем, половину немного выжимаем и бросаем сюда. Же. Все, теперь ждем, когда лимон начнет. Так, наш бульон активно кипит. Самая психологически сложная часть приготовления. Берем нашу бутылку пива, не ревем, выливаем. Теперь нам осталось порождать, пока бульон снова закипит. Ну в это время на приготовление секретного соуса так, мы берем пиалку наливаем майонез майонеза так, чтобы приблизительно хватало и домахать вот. и наливаем где-то ну, 2 столовых ложки соевого соуса тщательно перемешиваем Ага. Так что, чем мы лучше их просушили, тем лучше для нашего итогового блюда. Итак, наш бульон снова кипит. Теперь самая ответственная часть. Тут важно знать, чтобы у нас вареные креветки получились очень вкусными и хорошими. Их нельзя варить. Сейчас, расскажу так. Кипящий бульон мы просто опрокидываем всех креветок, накрываем крышкой, выключаем плиту и снимаем с горячего. Засекаем 2-3 минуты. Так. значит, если ты варил креветки большие, там тигровые и тому подобное, то есть маркировка 50, 70, 60, 80 Тогда имеет смысл настояться им около пяти минут. Вот. Что касается варки, если ты варил свежезамороженные креветки, это такие серые, они а розовые, не рыжие. Только тогда стоит их все-таки немного покипеть. Мы креветки в бульон, дожидаемся, когда они становятся розовыми, а дальше все как на предыдущей инструкции. Итак, две, три, может быть 4. У нас как раз три тарелки, одна, готовыми. Сюда мы будем скидывать кожу. Ну, собственно, все готово. Судья дает свисток на старт, идем болеть за наших!